Я за тебя расплатился сполна Что ты могла, не могла, ни одна Годы любила, была не нужна Я за тебя расплатился сполна Годы любила, была не нужна я за тебя расплатился сполна Я жил, как умел, я любил, как дано Бабы кружили башку, как вино Бабам хана нет вина, есть вина И Я за тебя расплатился сполна там хана, нет вина, есть вина Я за тебя расплатился сполна Так же, как ты, я не ждал, я любил Я и слезы твои не позабыл Вот и узнал, как она солона я за тебя расплатился сполна Вот и узнал, как она И Я за тебя расплатился сполна Предали эти, продали те Как космонавт я торчу в пустоте Бездна темна, как могила без я за тебя расплатился сполна Бездна темна, как могила без дна Я за тебя расплатился сполна В старом проулке замерз я торчать Ночью не светит тебя повстречать пять пятилеток чужая жена, я за тебя расплатился сполна. Пять-пяти леток чужая жена, я за тебя расплатился, сполна, я за тебя расплатился, сполна. Что ты смогла, не смогла, ни одна. Ты годы любила, ты была не нужна. Я за тебя расплатился сполна. Ты годы любила, ты была не нужна. И я за тебя расплатился сполна.